Глава 10. Огненное искушение. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, с 1 по 10 стих. За время поста я сильно ослаб физически, но дух мой был бодр, и я по-прежнему доверял Господу. Я знал, что благодать Его довольна для меня. Прошло уже сорок дней поста, а я продолжал держать пост дальше, потому что получил ответ от Бога. В постоянных молитвах я умолял Бога о прощении и милости для моей семьи, церкви, страны и самого себя. Господь часто полагал мне на сердце текст из 122-го псалма, 1 второй стих. «К Тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу, Богу нашему» доколе Он помилует нас. Таким образом, Бог принял желание моего сердца продлить пост. Я вступил в суровую духовную битву, которой прежде никогда не знал. Я хочу немного рассказать о видениях, которые давал мне Господь. Я вижу видения нечасто, только тогда, когда Бог желает открыть мне что-то очень важное или срочное. Все видения, которые я видел, длились очень коротко, в течение одной-двух секунд. Некоторые образы или сцены просто мелькали, как вспышка в моем сознании и духе, но при этом настолько живо и реально, что я был убежден, эти явления происходили от Бога. Будучи христианами, мы не можем жить видениями или снами, причем даже не должны искать их. Мы должны руководствоваться только Словом Божьим и искать лица Господа. Но мы должны позволить Богу говорить с нами так, как будет Ему угодно. Любое видение или сон, данный нам, следует тщательно проверять Писанием, не забывая о том, что все происходящее от Бога никогда не противоречит Его Слову. Бог обращался к людям через сны и видения как в Ветхом, так и в Новом Завете. В это последнее время Он, как записано в Библии, говорит «Излию от Духа Моего на всякую плоть» и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Книга пророка Иоиля, 2 глава, 28 стих. Из числа многих видений и снов, через которые Господь обращался ко мне во все эти годы, только одно или два я видел воочию. То есть я мог наблюдать определенную сцену своими глазами. Одно из таких видений я видел в сорок первую ночь моего поста. Я увидел, как в пустыне поднялась сильная песчаная буря. Эта буря несла тучи ядовитых шершней, гадюк, Скорпионов и сороконожек. Ураганный ветер сорвал с моего дома крышу. Крышу унесло, стены развалились, но основание дома устояло. Ядовитые твари стали нападать на меня. Неожиданно, обернувшись, я увидел обнаженную блудницу. Она скинула с себя одежду, предлагая укрыть меня. Я был смущен. Конечно, мне хотелось укрыться от ядовитых тварей, но вовсе не в объятиях блудницы. Я не знал, что мне делать. Внезапно передо мной появилась моя матушка. Ее спокойное лицо светилось. Она с любовью сказала мне, «Сын мой, ложись быстрее». При этом она дала мне большой ломоть хлеба и велела немедленно съесть. Тысячи шершней, змей, скорпионов и сороконожек продолжали впиваться в меня. Не выдержав боли, я крикнул Господи, помоги мне! И очнулся от своего голоса. Было уже за полночь. Я находился в той же тюремной камере. Переживания и ощущения были настолько яркими, словно это было не видение, а реальность. Позже, той же ночью, Бог вразумил меня следующим сновидением. Оно было настолько коротким по времени, что вначале я ничего не понял. Я увидел себя в комнате, вокруг меня белые стены и белые одежды. Какой-то человек в белом сказал мне, «Приложи свою руку к одежде». Я приложил и увидел на одежде кровавый след от руки. Я не понимаю, как он мог появиться, ведь на моей ладони не было ни крови, ни краски. Проснувшись, я не нашел в этом сновидении никакого смысла, хотя был уверен, что в свое время Господь непременно откроет его мне. Обняв брата Ли, который лежал рядом со мной, я прошептал, «Завтра меня вызовут на очередной допрос, и мне придется много пострадать за Христа. Пожалуйста, молись за меня». Брат Лис с просонок что-то пробормотал мне в ответ и отвернулся. На следующий день, около девяти часов утра, меня вызвали. «Юн, на выход!» Раздался лязг стальных запоров, и двери отворились. На допрос меня понес брат Ли, так как я едва держался на ногах от слабости. Ли был из числа новообращенных христиан. До обращения к Богу это был известный злодей и безжалостный грабитель. Ему было поручено наблюдать за мной самым пристальным образом и сообщать надзирателям обо всем, что я делал. Я знал, что Ли — подсадная утка». Через некоторое время Ли понял, что я действительно был христианским пастором. Наблюдая за мной, с какой стойкостью, по милости Божьей, я держал пост, он видел помощь, которую Бог оказывал мне все это время. Ли видел, что я вел себя в полном соответствии с тем, чему учил, и не был каким-то злодеем. Однажды он нес меня после допроса, в камеру и, наклонившись к моему лицу, прошептал «Теперь я верую в твоего Иисуса». С тех пор Он стал мне дорогим братом. Прежде чем начался допрос, я почувствовал, что Бог рядом со мной, Он – моя сила и радость, как писал Давид, «Всегда видел я пред собою Господа».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 Брат Ли нес меня на руках и в полголоса молился, зная о предстоящем мне испытании. Кобовцы велели ему бросить меня на пол, а самому сесть и обождать. В тот день моим допросом занимались два новых следователя. Не говоря ни слова, я просто лежал на полу, закрыв глаза. Один из следователей пнул меня ногой и спросил. «Юн, ты будешь говорить сегодня?» Другой следователь поднял мне веки и предложил. «Посмотри-ка на это, юн. Мы умеем справляться с такими, как ты. Не станешь говорить, так мы заставим». Они принесли с собой различные орудия пытки, в том числе кнуты и цепи. Один из них подошел ко мне с шейкером. Включив максимальное напряжение, он стал бить меня по лицу, по голове и почему попало. Сильная боль пронзила все тело, словно тысячи копий. Но Святой Дух ободрил меня тремя стихами из Писания — он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклане, и как агнец предстригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. Книга пророка Исаии, 53 глава, 7 стих ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Говорится в первом послании Петра, 2 глава, 21 стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни которые обещал Господь любящим Его. Послание Иакова, 1 глава, 12 стих. Мысли о Слове Божьем укрепили меня. Господь дал мне силы выдержать эти испытания. Я понял, что страдания, которые я должен был перенести,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 Говорится в послании к евреям, 4 глава, 15 стих. Господь не дал мне испытать всю боль, которую я должен был испытать во время истязаний электричеством. Вставши на мои ноги и руки, палачи поочередно разряжали на мне свои шейкеры. Они тянули меня за веки, губы, уши и другие части тела, чтобы унизить меня. Будучи полуживой массой из кожи и костей, распластанной на холодном полу, я упорно молчал. Когда следователи поняли, что их попытка заставить меня разговориться провалилась, один из них внезапно сменил электрошок на лайковую перчатку. Он сказал, «Достаточно. Вот что, Юн, у тебя есть отличный шанс. Мы сегодня же освободим тебя, если ты раскаешься в своих преступлениях против государства, если ты согласишься стать членом Патриотической Церкви Трех Благ. Мы даже сделаем тебя председателем регионального отделения этой церкви. Мы закроем твое дело по всем статьям и помилуем тебя. Он пнул меня снова и спросил. «Юн, ты слышишь, что я сказал? Ты принимаешь мое предложение? Отвечай!» Не успел я открыть рот, как мне вспомнилось видение с блудницей пытавшийся соблазнить меня безопасностью. Внезапно мой дух оставил тело, и я снова увидел тучу змей, скорпионов, шершней и сороконожек, нападавших на меня. Они уже почти справились со мной, так как я без движения лежал на земле. И тут я понял, почему накануне Бог показал мне это видение» чтобы сломить меня, кобовцы сначала жестоко пытали, потом стали соблазнять, однако Господь дал мне силы выдержать и то, и другое. Так как ничто не привело к желаемым результатам, брату Ли отдали приказ отнести меня в тюремный лазарет. Тут, в помещении лазарета, Буквально вкатился толстый коренастый человек в белом и велел четверым охранникам, сопровождавшим меня, удалиться. «Пожалуйста, выйдите отсюда на время, пока я обследую Юна». Когда охранники вышли из комнаты, доктор сказал мне. «Юн!» Если ты не желаешь говорить, я заставлю тебя. Он злобно улыбнулся. Игла излечит тебя от немоты. Ты у меня заговоришь. Пригласили охранников. Они придавили меня к койке, растянув мои руки и ноги, а затем прижали мою ладонь к доске. Доктор достал из саквояжа большую иглу и начал вгонять ее мне под ногти, начиная с большого пальца. То, что я испытал тогда, не поддается описанию. Эта пытка оказалась наиболее мучительной из всех, каким я подвергался прежде. Сильнейшая боль... Волнами распространялась по всему телу. Я не мог удержать слез. В полуобморочном состоянии я не понимал, в теле ли я или вне тела. Когда доктор добрался до моего среднего пальца, Бог, по милости своей, допустил мне упасть в обморок и уже не чувствовать боли. Очнувшись, я не ощущал ни пальцев, ни рук. Ужасная боль пульсировала по всему телу. Несмотря на холодную погоду, я покрылся потом с головы до пят. Тут я вспомнил видение с кровавым отпечатком руки на белой одежде. Позже брат Ли рассказал мне, что было дальше его заставили ждать за дверью в другом конце коридора, и вдруг он услышал крик доктора, пытавшего меня. «Сейчас ты своим ослиным упрямством отправишься прямиком к своему богу!» Добрато ли стали доноситься мои крики, напоминающие стоны раненого зверя, но он мог только молиться обо мне. Он склонил голову, и просил Бога оставить меня в живых. Когда он принес меня в камеру, заключенные стали спрашивать его, что со мной сделали. Он же, упав на колени, принялся рыдать. Успокоившись, наконец, брат Ли объяснил, что со мной произошло. Они все тогда сжалились надо мной. Услышав обо всем, что сделали со мной, прослезились даже привычные преступники. Но слава Богу! Он защищал и хранил меня во всех испытаниях. Я знал, что Бог использовал злобу моих гонителей, желая достичь своих целей, сокрушить мое самолюбие и упрямство. Он преподал мне урок, как надлежит уповать на Него, как терпеливо сносить всевозможные скорби и как на самом деле любить семью Божью. После пыток я чувствовал себя как Давид в Псалме 101, 5-6 стих. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильнули к плоти моей. Несмотря на то, что меня избивали, пинали ногами, пытали электричеством и загоняли иглы под ногти, кобовцы и доктор так и не получили от меня то, что хотели. Они были в ярости. Через несколько дней у них созрел еще один план. Однажды утром я услышал, как с лязгом открылись тюремные ворота. Один из моих сокамерников подтянулся к окну и выглянул во двор. Он увидел несколько переодетых сотрудников КОБ и услышал слова. «Юна, сюда!» Брату Ли Велели обернуть меня одеялом и вынести. На улице нас ожидал трехколесный мотоцикл с коляской. Меня отвезли в Наньянскую больницу, где после медицинского обследования доктор вынес следующее заключение. Никаких серьезных заболеваний у Юна не выявлено, кроме крайней степени обезвоживания. Мы должны ввести ему препарат 4, чтобы справиться с обезвоживанием организма. Медсестра подготовила два флакона с физиологическим раствором, чтобы ввести препарат 4. Она стала рассматривать мою руку, и я закрыл глаза. Вдруг я услышал щелчки фотокамеры и голос доктора. Он крайне истощен, и вен не видно. Введите раствор внутримышечно в область предплечья. Оказывается, врачи и медицинские сестры разыгрывали перед репортерами и операторами спектакль. Медсестры никак не могли найти моих вен и оставили меня лежать прямо в коридоре. Многие, проходившие мимо, смотрели на меня с брезгливостью.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 и внушал отвращение, как говорил апостол Павел, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Хулят нас? Мы молим. Мы как сорт для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 9, 13 стих. Так и не найдя у меня вен, медсестра ввела мне препарат 4 в мышцу предплечья. Репортеры терпеливо ждали своего, а врачи проявляли недовольство задержкой. Когда мне ввели два флакона физиологического раствора, моя рука тут же вспухла. Боль была мучительной. Медикам было все равно, жив я или умер. Они играли для прессы. Дескать, вот как государство заботится обо мне. Властям же, уверенным в том, что я скоро умру, хотелось показать всему миру, что мне оказывали медицинскую помощь. Затем меня снова привезли в тюрьму на очередной допрос. Я не открывал глаз, но кобовцы поднимали мне веки. Надо мной глумились и издевались, но заставить меня заговорить им так и не удалось. Двое охранников отнесли меня на одеяле в камеру. Там они бросили меня на бетонный пол и вытащили из-под меня одеяло, Принялись избивать шейкерами. Это был для меня самый темный час. На этот раз и сокамерники не пожалели меня. Оказывается, пока надо мной измывались медики, кто-то из тюремной администрации выступил перед заключенными с речью. Юн, злодей, враг народа. Он знает, что совершил серьезные преступления и теперь притворяется безумным. Однако нам известны его планы. Он начал голодовку, чтобы бросить тень на наше государство. Но сегодня в больнице его признали здоровым. Так что отныне мы будем обращаться с ним, как он того заслуживает. Заключенным рекомендуется проявлять бдительность, в отношении этого контрреволюционера Вам не повезло, что он ваш сокамерник Вам следует прекратить общение с юном И доносить обо всем, что касается его Тому, кто справится с этим лучше всех Сбавит срок Таким образом, заключенные, кроме брата Ли купленные за поблажки, стали ненавидеть меня. Среди сокамерников одни были приговорены к пожизненному заключению, другие – к сроку от 10 до 20 лет. Это были люди страшно озлобленные, и обещание сократить срок тюремного заключения было столь привлекательно, что пренебречь им они не могли». Теперь в этой камере мне стало тяжко. Если бы не Божья милость и защита, я просто не выжил бы. В нашей небольшой камере содержалось 15-16 заключенных. На всех была одна параша. Взяв мою постель, они окунули ее в парашу. Запах стоял, Ужасный Староста камеры, назначенной охраной, подходил ко мне и намеренно мочился мне на лицо и других подбивал поступать так же. И все, кроме брата Ли, стали мочиться на меня, при этом они смеялись и издевались надо мной. Это было страшным оскорблением, но я был слишком слаб и никак не мог этому противостать. Я испытывал страшные душевные муки, но все терпеливо сносил. Мне тогда пришли на память слова из первого послания Петра, 2 глава, 23 стих. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая.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 Охрана стала обращаться с заключенными с большей жестокостью. Сокамерники решили, что все это из-за меня и возненавидели меня еще больше. Каждый день, в определенный час, осужденных выводили на прогулку. Однажды днем вынесли во двор и меня. Охранники подговорили моих сокамерников сбросить меня, в сточную канаву, куда сливались параши со всех камер. Помочившись на меня, охранники заставили меня есть эти нечистоты. Однако я так долго ничего не ел, что это было невозможно. От меня почти ничего не осталось. К тому времени я весил около 30 килограммов. И снова... Охранники стали бить меня электрошоком, вынуждая ползать, уподобившись собаке, по человеческим испражнениям. Они пинали меня кованными башмаками, стараясь перевернуть в эту клоаку лицом. В конце концов, они дошли до того, что засунули мне шейкер в рот и пустили ток. У меня нет слов, чтобы описать боль, которую я испытывал от этой пытки. Мне казалось, что мои мозги взрываются изнутри. До сих пор мои внутренности содрогаются, стоит только вспомнить об этих пытках. А тогда, чтобы избежать этих жутких, нечеловеческих страданий, мне хотелось умереть. Не буду говорить о своих чувствах,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 Внутренности моей. Сила моя и сохла, как черепок. Язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Псалом 21, 13, 14, 15, 16 стих. В конце концов, я потерял сознание. Все это происходило на глазах у заключенных. Охранникам хотелось, чтобы и они тоже унижали меня и издевались надо мной. Некоторые так и поступали, но не все. Были и такие, что не могли смотреть на эти зверства и горько плакали. В это же самое время, в этой тюрьме, Находился и мой Шурин. Увидев, что я потерял сознание, он выбежал из толпы и пытался помочь мне. Охранники тут же набросились на него с шейкерами, стали пинать его ногами и кричать. «Да кто ты такой? Пошел вон!» От удара током он упал на землю. В марте 1984 года долго зиме наступил конец. Перестал падать снег, хотя по утру все еще держался легкий морозец. Мне приходилось носить рваное белье и негодную верхнюю одежду, доставшуюся от других заключенных, и на ветру, конечно, пробирало. Однажды утром нас вывели во двор оправиться. Отдали приказ всем выстроиться в ряд. Я же был так слаб, что не мог стоять, и охранники прислонили меня к стене. И тут мне припомнилась та ночь, в которую меня арестовали, когда братья с кротостью умыли мне ноги. Я вспомнил и о том красивом шарфе, который брат Джан подарил мне со словами «Пусть этот шарф согревает тебя в холодную погоду». Мне казалось, что мои дорогие братья и сестры всегда рядом со мной, даже за решеткой. Для меня было огромным утешением вспоминать о нашей дружбе. На мне все еще был тот шарф, подаренный братом. Чтобы согреться, я обертывался им. Шарф, казалось мне, связывал меня с моими друзьями. В тот день, когда я был поставлен у стены, меня не трогали до заката. Потом брату Ли велели отнести меня на руках в камеру, но он не успел отнести меня. Охранники Продолжая издеваться, сорвали у меня с пояса шарф. К шарфу я привязал семейную чашечку из фарфора. На ней имелось изображение в виде крестиков голубого цвета. Долгое время эти крестики придавали мне силы. Они напоминали мне о Голговском кресте и о любви моих родных. Заключенные отвязали эту чашку от шарфа и бросили в писсуар. Шарф они забросили в парашу. Я переживал невыносимую боль и гнев. Роясь в параша, я пытался найти свою чашку. Заключенные мочились мне на голову и руки, Наконец, я нашел ее и прижал к груди. Я был страшно сердит на заключенных за то, что они пытались лишить меня единственной памятной вещи, драгоценной для моей души. Мне хотелось нанести ответный удар, но Бог остановил меня и сказал, «Никому не воздавайте злом за зло» но пекитесь о добром перед всеми человеками. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, «Мне отмщение, я вас дам», говорит Господь. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Послание к римлянам 12 глава, 17, 19, 21 стих. Мне стало стыдно за эти чувства, и я раскаялся. Я начал благословлять своих сокамерников, особенно тех, которые обижали меня больше других. Не прошло и двух дней, как на моих сокамерников, сошел гнев Божий. Они начали страдать чесоткой. Кожа так сильно зудела, что сводила заболевших с ума. Чесотка миновала в камере только нас с братом Ли. Хотя я валялся в параше, находясь в самых антисанитарных условиях, Господь устроил так, что я чесоткой не заразился». Охрана постоянно следила за мной в надежде обнаружить признаки приближения моей смерти, но им открывалась одна и та же картина. Я молча лежу на спине и ничего не делаю. Тюремной администрации донесли, что брат Ли сочувствует мне и всячески заботится. Он кротко останавливал заключенных убеждая их относиться ко мне по-человечески. В итоге брата Ли перевели в другую камеру. Теперь я остался один, без всякого общения с верующими. Охранники снова бросили меня в писсуар. Заключенные мочились мне в лицо. Мне хотелось кричать. Я чувствовал себя страшно одиноким. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. Псалом 68, 21 стих. На следующее утро тела этих заключенных были сплошь в нарывах. Это были какие-то кожные гнойнички. К тому же они зудели так, что вынести это было невозможно. Заключенные раздирали нарывы до гноя. Заключенные не могли спать и даже просто лежать из-за ужасного зуда. Вскоре пришли охранники проверить меня. Стащили с меня белье, чтобы посмотреть, не болен ли я, этой болезнью. Они думали, что это я заразил всех чесоткой и нарывами, ведь я все время проводил, лежа в параше. Но они с удивлением обнаружили, что только у меня и не было ни чесотки, ни гнонячков. На некоторое время сокамерники оставили меня в покое, поскольку им было не до меня. Они все время чесались. Старости нашей камеры пришлось хуже всех. Все его тело было покрыто красными пятнами, даже лицо. Другие заключенные обходили его стороной, боясь заразиться от него. Так как у меня не было ни чесотки, ни гноничков, Сокамерники перенесли мою койку от писсуара поближе к спальному месту старосты, чтобы паразиты быстрее перекинули с него на меня. Заключенных и охранников это бесило, что только я один не заболел чесоткой и гноничками. Один из сокамерников по имени Ю следил за мной в течение многих недель. Он подошел ко мне и с нежностью укрыл меня одеялом и вообще был добр ко мне. По милости Божьей, именно он заменил мне брата Ли. Однажды ночью Ю подошел ко мне, чтобы поправить одеяло. Я потянулся и взял Ю за руку. Я был так слаб, что голос мой, почти был не слышен. Он склонился ко мне, чтобы расслышать мой шепот. Ю, ты должен уверовать во Христа Иисуса, как своего Бога и Спасителя. Ю был готов к этому и тут же в тишине обратился к Богу. Староста нашей камеры очень страдавший от кожных болезней, еще больше возненавидел меня, когда увидел, что мне удалось избежать этого несчастья. Он взял мое одеяло, а свое с паразитами и микробами, испачканное грязью, кровью и гноем, бросил мне. Но Бог встал на мою защиту, и я не заразился его болезнью. Сатана не раз нападал на меня и угрожал мне через злых людей. Но Святой Дух давал мне силу, хотя моя земная хижина была почти разрушена. Врагов это обстоятельство ставило в тупик. Заключенные спорили между собой, как долго я могу протянуть. Одни говорили, «Он умрет через три дня». «Другие?» «Да он не протянет и до вечера». «Спорим? Он умрет к утру». «Если он переживет ночь, я отдам вам свой манту». Они спорили об этом друг с другом даже на деньги. «А я все не умирал». «Всякий, кто играет в азартные игры против служителей Божьих, непременно проигрывает». Я же вручил себя Господу правды и продолжал жить не своей силой, а лишь милостью Божьей. Сотрудники КОБ не смогли вырвать из меня ни слова, чтобы воспользоваться полученной информацией в своих целях. Опасаясь, что в случае моей смерти им придется держать ответ перед провинциальными властями, они стали нервничать. Для проведения процедуры принудительного кормления местное начальство пригласило в тюрьму несколько больничных медсестер. Те открывали мне рот с помощью роторасширителя, но я не глотал, и пища выливалась на пол. Присутствовавшие здесь фоторепортеры снимали эти сцены как свидетельство того, что тюремная администрация старается спасти меня. Увидев, как я упускаю баланду изо рта, охранники насмехались надо мной. «Юн, теперь нам все равно, будешь ты жить или нет. Мы сделали все, чтобы помочь тебе. Ты надеешься своей голодовкой как-то повлиять на наше правительство, а мы надеемся» что ты умрешь. Когда ты сдохнешь, объявят, что ты покончил самоубийством. Мы возьмем твой труп и кремируем его, и будем рады избавиться от такого осла, как ты».